интересная распаковку Но я уже распаковал вот пришел адаптер hdmi на вага для и плюс еще выход на звук заказывала я для игровой приставки вот такой старый который выход hdmi Где он там? ну тут даже без разницы какой выход есть главное дело в том что у меня нет телевизор а что подключить монитору и был звук мне надо было такой переходник когда я ходил раньше по магазинам, спрашивал, как их можно сделать, мне все говорили, что невозможно, нет таких переходников. В итоге мне подсказали потом люди, которые не работают в магазинах. Ну, в Китае заказал за 227 рублей. Я еще не проверял, но мы таким пользовались, мне давали в долг. Вот, я пользовался, дети играли в приставку со звуком, тоже без звука не очень то Спасибо. Поэтому сегодня более не распаковка, а обзор. Такой вещицы, она... Вот тут vga, VGA есть. Выход аудио. Тут в комплекте Хорошо, вот такой проводок. Не знаю, мне не пригодится. Вот, сейчас будем проверять. Работает этот Я или нет. Я вот включил монитор уже. Наготове. Тут у меня все провода подключены. Ну вот, пожалуйста, я подключил подсоединим провода все довольно просто обычно вот на экране появилась картинка и играет ну, может, если можно сказать так, сейчас я я хочу еще показать коробочку если на no как обычно, никаких знаков познавательных знаков нет, но ну, то есть все расписано. Кстати, какие они бывают, видимо, еще есть данные, и вот здесь вот большое описание, что к чему. Вот, сейчас я покажу, вот. ну как сказать, как настроил, так настроил. Так где, так, где мы? с тобой Ну вот, все <coughs> а Что такое поиграть? Я Шестьдесят Семьдесят Вот, тут водоранер есть Ой, нет ну, сейчас, сейчас я просто покажу для видео в эту игру очень любит мама играть. Все работает. Видео качество лучше, чем в телевизоре. Так, убегаем. Вот такая игра. В принципе, я тут не игру показываю, а именно этот адаптер. Поэтому... Умираем. Всё. До встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендую эту вещицу.